Сегодня я расскажу вам сначала о тех способах, которые вы можете применить самостоятельно, а уже в конце расскажу о возможностях медицины. Итак, первый способ и первое самое важное условие, которое вы должны соблюдать. Это необходимо создать оптимальные условия в ваших домах для работы иммунитета вашего ребенка. Два условия очень просто запомнить. Первое – температура, второе – влажность. Наверняка вы уже об этом не раз слышали, может быть, смотрели мои ролики, но я никогда не стану об этом напоминать. Для того, чтобы работал местный иммунитет ребенка, для того, чтобы двигались его иммунные клетки и антитела, слизь на его слизистых оболочках, она должна быть влажной. Для этого температура воздуха в ваших домах должна быть меньше 24 градусов Цельсия, а влажность больше 50%. Чтобы это создать, нужно, как правило, перекрыть радиаторы отопления, чтобы снизилась температура воздуха, потому что открытые форточки не помогают. Они, конечно, помогают, открытой форточки, снизить температуру, но они все равно не помогают в обеспечении влажности. Влажность нужно обеспечивать с помощью увлажнителей. Если вы эти два условия будете соблюдать температуру и оптимальную влажность, то слизистые оболочки вашего ребенка будут влажные, будет лучше работать иммунитет, ребенок будет меньше цеплять всяких вирусов, он будет реже болеть, постепенно снизится воспалительный процесс носоглотки, и ребенок перестанет болеть хроническим аденоидитом, аденоиды перестанут ему мешать жить. Поэтому влажность, температура. Второй шаг, который вы можете предпринять, это медикаментозное увлажнение слизистой оболочки вашего ребенка. Для этого мы обычно назначаем либо спрей с морской водой или физраствор, который можно залить в любую назальную пшикалку и пшип-пшик в одну, в один нос пшип-пшик в другой, по одному-два впрыска в каждый нос утром и вечером. Взять себе просто за правило, как чистка зубов, так и увлажнение слизистой оболочки носа ребенка. Зубки почистил ребенок с утра, в носик побрызгал. Или физраствор, либо любые пшигалки с морской водичкой. Перед садом и после сада тоже можно увлажнять слизистую оболочку носа. Почему? Потому что в садах воздух пересушен, там просто сахара, там жара, там суш... очень сухой воздух. Просто слов даже не могу подобрать, какой он сухой там. Но вы можете перед садом и после сада использовать спрей с морской водичкой либо физраствор и слизистая оболочка ребенка будет более влажной, он будет на какое-то время получать оазис в своей полости носа и иммунитет будет работать лучше и защищать его от тех вирусов, которые он, он цепляет на себя в детском саду. Также для увлажнения слизистой оболочки носа можно использовать масло, есть такое Туи – это гомеопатическое масло. без разницы, любого производителя можно использовать. Сама по себе туя, она обладает противовирусным, антисептическим свойствами. И также масло туи, оно сокращает аденоиды, сокращает слизистую оболочку носа, убирает вот эту вот чрезмерную гипертрофию. Поэтому оно будет выполнять даже две функции. Во-первых, это уменьшение воспаления и уменьшение отека слизистой оболочки, во-вторых, увлажнением. Масло туи я обычно назначаю. Утром, вечером по несколько капель в каждую ноздрю на протяжении двух недель. Затем мы делаем 2-3 недели перерыв и повторяем еще один курс. Поэтому не забывайте увлажнять слизистую оболочку вашего ребенка, потому что, еще раз напоминаю, это очень важно для работы его иммунитета и очень важно для того, чтобы оптимально полечить аденоиды. Третий шаг и третий способ это санация. Что это означает? У ребенка при аденоидах увеличенных и постоянном воспалении в них в носоглотке всегда много вирусов, много микробов, которые поддерживают воспалительный процесс. Вы, родители, можете даже без врачей самостоятельно повымывать оттуда лишние вирусы и лишние микробы. Для этого вы можете воспользоваться назальным аспиратором. Есть такое специальное устройство. В России можно купить два основных вида. Первый это или есть такой бэби который можно подключить к пылесосу. Или вы можете купить назальный аспиратор, который представляет собой банку, самый простой. Из этой банки выходят два шланга. Один шланг, к которому присоединяется назальная оливка, которой вы присасываетесь к полости носа ребенка, к ноздре. Второй шланг мама берет себе в рот и выпол... начинает выполнять функцию пылесоса. То есть мама начинает себя втягивать в воздух. Этот воздух, он создает разрежение в полости носа, одновременно при этом в другую полость носа мама начинает заливать из шприца физраствор. Физраствор получается уходит в носоглотку, через носоглотку возвращается в эту же самую ноздрю, ну, из которой мы пытаемся вытянуть этот воздух, и попадает в банку. С учетом того, что это устройство связано с мамой через банку, слизь в маму попадать не будет. Но повнимательнее, банки, которые продаются в России, они имеют очень маленький объем, 8, максимум 10 мл. Поэтому 8 мл пропустили через один нос, открыли баночку, слили, потом 8 мл пропустили через другой нос. Для промывания использовать нужно физраствор. Только назальным аспиратором вы сможете промыть носоглотку. Все остальное, обычные пшикалки с отсмаркиванием, какие-то устройства, на которые нужно нажимать, груши, лейки и так далее, все это будет при аденоидах неоф... неэффективно. Эффективным будет только вакуумное промывание носа, которое вы можете, каждый из вас, сделать дома. Конечно, ребенок, он может для начала пугаться, но нужно это делать в игровой форме. То есть, например, давай поныряем, да? и давай поиграем в пылесос. И так как обычно это делает мама или папа, у которого к ребенку у ребенка, к которому есть доверие, то ребенок это нормально воспринимает и дает это сделать. Конечно, когда у него там внутри носа начинает журчать физраствор, ребенок может пугаться, но как правило, он к этому привыкает. Промывать нос нужно утром- вечером на протяжении минимум 10 дней. Можно даже это позаниматься этим две недели. Я обычно набираю шприц 10 мл, 9 мл набираю физраствора и 1 мл мирамистина. Промываю через один нос, потом еще раз набираю точно такой же раствор и промываю через другой нос. Вымывается оттуда всякая слизь, сопли и так далее, но таким способом очищается носоглотка. Мы уменьшаем количество вирусов и микробов, которые там поддерживают воспалительный процесс и тем самым снижаем это воспаление, убираем негативное воздействие на иммунитет, иммунитет начинает восстанавливаться и сам борется с той флорой, которая там присутствует, вследствие чего мы достигаем нужного результата, ребенок перестает болеть, аденоиды сокращаются и мы решаем вопрос с аденоидами. Шаг 4. Это применение назальных глюкокортикостероидов. Сразу предупреждаю, если вашему ребенку их когда-то назначали, если у вас нет противопоказаний для их использования, то вы можете их назначить и самостоятельно. Но, конечно, лучше предварительно показаться лор потому что имеется противопоказания для назначения этих препаратов. Как правило, это выраженное искривление перегородки носа или выраженная сухость слизистой оболочки носа вашего малыша. Поэтому, если у вас нет противопоказаний для использования назальных стероидов, самые популярные названия, я вам сейчас перечислю, это Назанекс, Авамис, Дезренит, Флексоназе, Мамат. Ну и так далее. Если у вас нет противопоказаний для их использования, то мы их обязательно применяем в лечении аденоидов, потому что они снимают отек, они снимают воспаление. Они абсолютно безопасны и безвредны, несмотря на то, что называются глюкокортикостероиды. Это специально синтезированные гормоны для полости носа, которые точек приложения в организме практически больше не имеют. Они работают только в полости носа. Они снимают отек и убирают воспаление. Это очень важно. Я обычно детям до 6 лет назначаю по одной дозе в каждую ноздрю один раз в сутки на протяжении 2-3 недель длительными курсами лечения. Поэтому если вам когда-то в недавнем прошлом эти препараты назначали, в принципе, если вы сейчас будете очередной курс лечения проходить, вы можете ими снова воспользоваться. Но еще раз говорю, лучше это делать по назначению вашего врача. Это основные медикаментозные препараты, которые мы используем при лечении аденойдита. Поэтому еще раз напоминаю, это очень важно. Шаг пятый. Очень объемный. Шаг по вопросам, связанных с этим способом, этим шагом, можно просто говорить часами. Называется он «Здоровый образ жизни и закаливание». Но я вам сейчас не буду говорить о многих-многих-многих аспектах, которые касаются здоровой вашего малыша, но однозначно говорю вам. То, чем мы занимаемся сейчас, когда мы лечим вашего ребенка при одоной является следствием чаще всего неправильного образа жизни, неправильного питания ну и так далее поэтому важно хотя бы наладить некоторые функции вашего ребенка связанные с неправильным режимом прежде всего это нормализовать сон вашего малыша. Чаще всего дети сейчас в современных условиях ложатся спать в 11-12 в час ночи. Это очень поздно, не успевает восстановиться психика, потому что психика ребенка она восстанавливается с 22:00 до двух часов ночи. Если ребенок ложится спать в 12, психика не восстанавливается. Для того чтобы она восстанавливалась, для того чтобы ребенок был спокойным, уравновешенным, для того чтобы у него нормально работала вегетативно-нервная система, ребенок должен спать ложиться до 20. 22.00. Чем раньше встает, тем раньше ложится. Поэтому, соответственно, сместить сон ребенка можно с помощью утреннего подъема. То есть, если вам его тяжело уложить в 22.00, то начинайте пораньше ребенка поднимать. И постепенно ребенок будет хотеть спать все раньше, раньше, раньше, пока он не начнет ложиться спать до 22.00. Это очень важно. Следующее, что я хотел бы сказать по этому шагу, это правильное питание. Не бывает хороших или плохих продуктов, просто бывают те продукты, которые мы кушаем не вовремя. Сладкое вечером нежелательно, Злаковый вечером нежелательно. Это можно кушать сладкое, особенно с утра, Злаковый можно кушать в обед. Ну, Злаковый может быть про ребенка, это не совсем тот продукт, который можно ограничивать, но что мы, мы должны ограничивать? Мы должны ограничивать вечером тяжелые продукты, такие как мясо, рыба, для того, чтобы они не застаивались в кишечнике ребенка, потому что вечером пищеварение оно работает на немножечко пониженном уровне. И если мы вечером начинаем ребенка нагружать, заставлять его кушать какую-то тяжелую пищу, мясо, там макароны, какие-то в большом количестве злаковые, то это все начинает застаиваться в кишечнике и нарушать его работу. Нельзя ребенка заставлять кушать, если он этого не хочет. И желательно вообще убрать перекусы. Это такие вот самые какие-то важные моменты, которые я обычно рекомендую родителям, в плане питания ребенка. Но для того, чтобы получить действительно полноценные и хорошие рекомендации по поводу питания, лучше, конечно, обратиться к детскому диетологу. Что еще можно сделать по поводу здорового образа жизни? Это, конечно, спортивные нагрузки. Сейчас дети вот сидят в этих телефонах, в компьютерах, и они не выходят вообще на улицу, не получают кислород, не получают воздух. О чем можно говорить? О каком иммунитете? Поэтому очень важно Выгоняйте просто ребенка на улицу, пусть он чаще гуляет. Занимайтесь обязательно каким-то спортом. Занимайтесь какой-то физической активностью, чтобы ребенок больше получал кислорода, чтобы у него лучше работала лимфатическая система, для того, чтобы лучше работал иммунитет, для того, чтобы эффективнее полечить аденоиды. Поэтому спорт, спорт, спорт, активность, свежий воздух и так далее. Что еще важно в этом вопросе? Важно позаниматься закаливанием. Это, как правило, процедуры, связанные с водой. Лучше всего это делать по утрам. Проснулся ребенок, умылись, зубки почистили, поставили в ванну, прохладный душик приняли. Не нужно принимать очень холодной водой душ и не нужно это делать много-много времени. Несколько секунд просто прохладной водичкой орошайте вашего ребенка. Начинать, конечно, нужно с ног, первую неделю ножки поорошали вторую неделю до бедер поднялись, третью неделю до живота, четвертую неделю до груди и потом уже можно вместе с головой. Соответственно если вы рано выходите из, из дома, одевайте просто шапочку для бассейна для того, чтобы волосы не мочились, чтобы их не нужно было сушить. Но если вы с утра будете э, использовать прохладный душ, то очень хорошо будет за, закаливаться организм ребенка, и он будет меньше болеть, потому что он не будет бояться холода. Мы болеем, потому что наш организм боится холода. Либо мы в голове испугались, выработался адреналин, либо испугался наш организм от переохлаждения, вырабатывается адреналин, происходит спазм сосудов дыхательных путей, выключается. Работа иммунитета и те вирусы и бактерии, которые в этот момент попали на слизистую оболочку, они начинают запускать воспалительный процесс, поэтому мы заболеваем. Поэтому если мы занимаемся закаливанием, то мы перестаем болеть. Шаг 6. Это физиотерапевтические лечения и процедуры. Вы, наверное, сейчас подумаете, о, там сейчас доктор будет нас загонять куда-то в клинику и рекомендовать какие-то врачебные процедуры. На самом деле некоторые физиопроцедуры вы можете выполнять дома с помощью абсолютно бюджетных методов. Во-первых, я рекомендую, если вас, ваш ребенок часто болеет, и если мы лечим аденоиды, приобрести такой аппарат, который называется «Солнышко». Это ультрафиолетовый облучатель. Во-первых, их им можно... Облучать ваши дома, если кто-то болеет, для того, чтобы убивать лишние вирусы и микробы. Во-вторых, можно лечить этим аппаратом сами аденоиды. Аппараты, как правило, имеют лор-насадки. То есть накручивается тубус на лампу, и вы облучаете прямо слизистую оболочку носа, носоглотки и горлышка. Как правило... Начинаем от 30 секунд каждую зону воздействия. 30 секунд одну ноздрю пооблучали, 30 секунд другую ноздрю пооблучали, 30 секунд пооблучали горлышко. Ультрафиолет убивает вирусы и микробы и помогает снять отеки воспаления. Аппараты доступны на сегодняшний день по цене. Стоят они где-то от половиной тысяч рублей. Я думаю, что каждая семья может себе его позволить. Следующий доступный метод это ингаляции с помощью компрессорного ингалятора. Туда вы можете заливать физраствор, можете добавлять немножко мироместина, ребенок этим дышит. Делать это можно хотя бы один раз в день перед сном. Для чего? Для того же самого увлажнения слизистых оболочек, для того, чтобы лучше работал местный иммунитет. Что касается домашних процедур, наверное, мы их черпали спектр остаются процедуры, которые вы можете делать в клиниках, но все равно для информации я вам о них расскажу. Во-первых, самое эффективное лечение аденоидов – это ультразвуковое орошение носоглотки с помощью аппарата Кавитар. Это узол терапия так называемая. Аппарат из него выскакивает стройка жидкости. На эту стройку подается ультразвуковая волна, которая начинает массажировать аденоиды, снимает отеки, воспаления, очищает их от вирусов и микробов. Вследствие чего воспалительный процесс снижается, негативное влияние на иммунитет уходит, иммунитет начинает восстанавливаться, аденоиды беспокоятся уже гораздо реже. Что еще можно сделать в рамках клиники? Существует лазеротерапия, она чем-то похожа на ультрафиолетовое облучение, но отличается больше своей эффективностью, тем, что кроме того, что убивает вирусы и микробы, лазер еще снимает отек воспаления и укрепляет, самое главное, местный иммунитет. Поэтому, если вы пойдете куда-то в клинику, самый эффективный это узол и лазеротерапия. Нос, горлышко, если беспокоят и уши, то можно и позаниматься лечением ушей. В принципе. Что еще можно делать? В рамках клиники еще делается кукушка, но это то же самое санация носоглотки, только более эффективная с помощью вакуумной установки. Ну, я думаю, что по процедурам и по физиолечению, наверное, в принципе, все. Седьмой и заключительный шаг это обращение к лор-специалисту. Наконец-то да, мы добрались до лор рача Действительно, обязательно нужно обратиться к лорачу, даже если вы уже использовали все шаги, и даже если у ребенка особых жалоб нет, все равно хотя бы раз в год к лорачу нужно обращаться. Для чего? Для того, чтобы посмотреть на эндоскопом желательно. Это такая трубка с камерой которая действительно покажет, насколько увеличены аденоиды, которая покажет, есть там воспалительный процесс в носоглотке или его там нет. Потому что если одно дело, если мы видим, например, аденоиды в норме до второй степени, если они не воспалены, если они розовые, это одна ситуация. Другое дело, когда аденоиды перекрывают всю хаану, всю носоглотку и они нагноены то, может быть, и не стоит уже мучить ребенка и мучить себя. Может быть, стоит просто взять, расстаться с ними и забыть об этой проблеме. Когда вы посещаете врача-отоларинголога, знайте, что желательно еще взять мазок на флору. Но не для того, чтобы понять, есть там хорошие микробы или нет. Потому что там всегда есть флора. Я всегда говорю мамам, что в принципе не бывает хороших или плохих мазков. Просто мы учитываем флору в лечении, смотрим ее чувствительность. Особенно можно посмотреть чувствительность к бактериофагом к вирусам, которые убивают вредные микробы, но не трогают здоровую флору. Что я еще делаю обычно на приеме? Я, как правило, еще и если вижу какой-то процесс, который трудно поддается лечению, исключаю хроническую вирусную инфекцию. Это вирусы герпеса 4, 5, 6 типа. Эпштейн-бар, цитомигаловирус и вирус герпеса 6 типа. Потому что если они высеиваются, обычно я беру с миндалин плюс слюну, если эти вирусы обнаруживаются в слюне ребенка, то это говорит о том, что его иммунитет работает крайне плохо и нужно обратиться к хорошему иммунологу, который умеет этим заниматься. Обязательно, кроме всего прочего, я исключаю аллергию. Очень часто бывает так, что мама говорит, у нас никогда в жизни у ребенка аллергии не было, я не аллергик, папа не аллергик, ребенок не аллергик, сдаем анализы анализы превышают в 5-10 в раз. Поэтому даже если у вас никогда не было аллергии у ребенка, обязательно смотрите эзенофилы общего анализа крови, эзенофильный катионный белок это биохимический показатель и иммуноглобулин Е общий. Если все эти три фактора отрицательные, действительно есть вероятность что аллергию вашего ребенка нет если какой-то из этих показателей хотя бы один превышает это повод для обращения к аллергологу и для исключения аллергии на вдыхаемый воздух потому что если ребенок постоянно реагирует на вдыхаемый воздух это может быть причина увеличения аденоидов и постоянного воспалительного процесса в них поэтому очень важно исключить аллергию по той помощи, которая э, может дать вам доктор на приеме, я думаю, что все рассказал. Ну, в принципе, все индивидуально, поэтому самое главное обратиться, посмотреть на соглотку а дальше уже врач решает, нужно еще что-то дополнительное или нет. Кроме всего прочего, если ребенок часто болеет, обязательно проходите обследование у эндокринолога на гипотиреоз и на снижение витамина D. Кстати говоря, зимой в европейском регионе солнышка очень мало, поэтому обязательно давайте профилактические дозы витамина D. Я надеюсь, что мои сегодняшние советы будут для вас весьма полезными и ваш ребенок перестанет болеть, вы с успехом полечите аденоиды и избежите операции. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях, я постараюсь ответить на каждый из них. Желаю вам и вашему ребенку здоровья. Подписывайтесь на канал. Увидимся. Пока.